Господа, всем привет, с вами снова Макс Репьев. Сегодня мы находимся в двойном снова с Анастасией в офисе. Но мы сейчас отсюда уедем, потому что у нас появилась эксклюзивная продажа на Соболевке. Легендарная Соболевка в том самом доме, где я живу. Блин, нифига я получается, говорю, знаешь, как вот этот диктор, который на бой зазывает вот это вот Сейчас мы посмотрим свою уникальную квартиру, которая находится в на Соболевке. По цене всего лишь... 1400. Отличный вариант, господа мчим! Соболевка находится очень близко к центру города. Вот у нас офис находится, ну практически в центре. Это вообще завокзальный, конечно, район, но с самого низ, где Альпийский квартал, вы знаете, что я очень много говорил про Альпийский квартал где он находится, и считаю это центр города. Вот сейчас время у нас 15-12. Давайте просто засечем, сколько нам добираться. Мы сейчас немножечко просто объедем, а по факту Соболевка находится вот прямо. То есть там есть несколько лестниц, можно пешком просто вот так вот спуститься, и вы уже находитесь на Соблевке. Соболевка крутой район именно из-за своего расположения, потому что он находится прямо по соседству с центром. Например, идти до Зимнего театра пешком с моего дома, а мы просто именно в него и едем, 20 минут пешочком. До вокзала идти точно так же 20 минут пешком. А на машине ехать, ну, где-то в районе 10. То есть все очень близко, а самое главное, что цена сильно отличается от центра. И здесь вы можете приобрести себе квартиру, поближе к центру, двушку, но по цене однушки в центре. Даже студии, наверное, да, в центре. Угу. Да, студии уже даже таких нет а там будет двухкомнатная квартира 52 по-моему, квадратных метров Ну, в общем сейчас мы приедем да. Настя нам это все расскажет. я эту квартиру сам продавал еще давно когда она только строилась потом ребята ее покупали для сдачи поздавали поздавали поздавали а теперь они хотят куда-то там в другое место переложиться или что-то поинтереснее себе купить но на самом деле в сочи это очень частая история что люди увеличивают свои жилплощади меня там на получше так что отнеситесь к этому с пониманием я сейчас провезу вас по территории по которой в принципе редко есть но именно здесь огромное количество инфраструктуры на Соболе. Например, есть магнит косметик, есть аптека, здесь Озон вайлберис, красное-белое, салон красоты, ниже еще один магнит. Какие-то здесь есть продукты с Камчатки. Табатека какая-то. Раньше были продукты с Камчатки, какие-то крабов они тут возили, еще что-то. Овощи, фрукты, еще одна парикмахерская, цвет шары, конфетный рай. борочки ты мои. Вот здесь, кстати, строительный магазин находится, вот в этом здании выпечка. Еще, кстати, ниже есть одна пекарня, ниже есть еще одна пятерочка. Вот магнит. В общем, в принципе, инфраструктуры на Соболевке очень много. И она сама по себе представлена таким частным сектором. Единственный минус, вот на мой взгляд, я здесь живу уже сколько, наверное, года два, может быть, может даже чуть больше. Здесь нет тротуаров. Но мы очень близко находимся к центру города. И вот, например, где вышка, это жилой комплекс Альпика. Он находится в завокзальном районе. И, кстати, к нему и выводит у нас лестница. А именно эта часть Соболевки, она малоэтажная, красивая, аккуратная ново построенная вот жилой комплекс green palace у них кстати есть бассейн так что есть даже два бассейна если вы заполучите как-то ключ то спокойно сможете ходить посещать процедуры а мы приехали вот сюда господа смотрите какая-то здесь машина стоит на ней написано репей Вы, кстати можете перейти на этот сайт и там будет недвижимость сочи товарищи а я сам живу вот в этом доме а мы идем в соседний кстати у меня здесь еще даже и парковка куплена но я не буду сейчас сюда вставать на самом деле пока еще парковки хватает но в ближайшем времени есть ощущение что ее станет все меньше и меньше пока как бы она пустует ну, потому что еще Green Palace до конца не заселился. Наши дома еще не до конца заселились. Но, тем не менее, как вам вообще само по себе строение? Аккуратное, красивое, кирпичная И здесь э, в основном двух квартиры. То есть два уровня, один уровень и сверху еще два уровня. И мы как раз идем сейчас с тобой смотреть двух уровня. Вообще Настя занимается как бы этой квартирой, но я, извините, просто ну, перебиваю тебя. То есть твоя квартира, а я все рассказываю. Здесь Это очень... дом лучше даже, чем я, в любом случае, как житель этого дома. На самом деле здесь очень круто, потому что у нас недавно здесь засорилась канализация. И застройщик, хотя по сути уже мог ничего не делать, переделывает полностью канашку по нашему стояку за свои деньги. Там просто немножечко мне разберут туалет и они потом сами же его и соберут. 0 рублей я за это заплачу, хотя уже два с половиной года живу. Газ есть, все есть, уже даже практически никто ничего не долбит. Парковка, кстати, внутренняя, но там еще есть закуточек. Слободны. Деревья поливают у нас здесь вот. Подстригли недавно вот эту вот историю, то есть здесь были заросли такие. Ну и тут еще по соседству ребята строят, так что делают тоже красоту. Прошу вас, кстати, Анастасия. Например, да? например. например, если противопоставить Приморье, район бизнес-класса, и Соболя, в по инфраструктуре, в плане магазинов, да, нас Здесь сильно больше. Здесь нет школ просто. И тротуаров тоже нет. И школ в Паримаде, кстати, тоже нет. Вот, мы пришли, господа, с вами на первый этаж. Места общего пользования выполнены вот так. Все аккуратненько, все цивильно, у нас всегда здесь прибираются, народ хранит велосипеды, самокаты и так далее, здесь вот под этим никто не возмущается и так далее. Есть информация по поводу управляющей компании, сколько что стоит, электроэнергия день 3,67, газ 6 рублей, вода холодная 34 рубля за куб, слив воды 29 рублей. Здесь у нас всякие разводки по воде и это по-моему то пожарная, только какая-то сигнализация, гидранты. В общем, все сделано по уму, посмотрим сейчас портфель. Квартира и она действительно очень приятная, потому что ребята здесь вложили всю душу и сделали из нее хороший такой экземпляр. Очень, кстати, крутая лестница, очень приятные такие цветовые сочетания. Я помню эту квартиру, когда она была в черне вообще. Когда мы ходили здесь, планировали ее, как делать, что делать. Вот здесь, кстати, у нас должен висеть котел, да. Вот, пожалуйста, на 40 градусах стоит. Здесь у нас теплый пол. Правда, он не по всей квартире, но по ей части точно сделал. Хорошая зона такая, где можно посмотреть телевизор, либо просто как-нибудь так вот посидеть. Телек расположен на вот этой вот поверхности. И эта же поверхность закрывает лестницу от того, чтобы вы не упали. Есть еще небольшая такая решеточка. Там можно что-то похоронить. Много мест хранения вообще. Да, на самом деле кухня хорошая. Единственный косяк, конечно, вот я у себя просто еще, признаюсь, кухню не поставил за два года. Но я опустил вот этот подоконник ниже для того, чтобы сделать кухню саму меньше, то есть уже. Чтобы сохранить здесь пространство. И вот эта вся часть будет также поверхностью кухонной. Ну, как вы видите, квартира полностью укомплектована. Она двухуровневая и здесь 52 квадратных метра. Санузел. Санузел человеческий, нормальный, правда без ванной, Анастасия. Можно было на самом деле ее поставить, но тем не менее их зато здесь два. Есть еще выше один, сейчас посмотрите. Здесь есть умывальник, унитаз, душевая кабина, место, где можно спрятать все ваши душевые принадлежности, щетки и еще что-нибудь. По первому этажу, наверное, не стоит особо как-то рассказывать, то есть здесь можно провести какую-нибудь хорошую тусовку на первом этаже. Но ну, человек 5-то здесь разместится. Ну, как бы небольшой, но на 4 человека вполне комфортно можно вместиться. 52 квадратных метра, да? Но, как бы у нас в Сочи 52 квадрата, они не Лестница комфортная, на самом деле можно держаться вот за это, просто у меня также до сих пор нет перил. Короче, у меня проблема, знаете, в чем? Что я всегда, когда ухожу из квартиры, я забываю, что мне нужно туда поставить гардеробку, кухню и сделать перила. Когда я в нее возвращаюсь, я, блин, надо завтра заехать заказать. И так уже два года продолжается. Второй этаж выполнен вот в такой вот части, то есть там спрятана основная спальня, а это зона типа кабинета. Но, Но либо можно небольшую спальню для детей. Либо гостевая такая часть да То есть да, здесь да. диванчик ставится Вот к этой части раскладной Сюда можно еще телек повесить один Либо кабинет, например, если вы с ноутбуком работаете Чтобы никому не мешать Пожалуйста, здесь делайте Вид из окна открывается Пока что такой Но ну, там вот уже делают небольшой скверик Вот снова про, Вот на сайте можете все посмотреть Здесь парковка, но в дальнейшем Здесь будет огороженная хорошая территория и где-то вот на этой части станет дом. Но он будет либо правее, либо левее. То есть вот этого всего не будет. Будет в дальнейшем вид получше. Вон еще, кстати, розетки выведены из пола. То есть вы, наверное, телек можете поставить сюда. Сюда поставить диван. Тут даже стол какой-то небольшой. Опять же, кабинет можно сделать прям побольше. Но это не кабинет, это закуточек. Так, чтобы никому не мешать. И вот она основная спальня, товарищи. С нормальной человеческой двуспальной кровати. Здесь еще есть человеческий гардероб. То есть он прям хорошего размера. Вот такой. Его можно еще дополнить. Как-то его переформатировать. Что-то с ним сделать. То есть здесь у вас там всякие рубашки. платья, юбки. Вот эту, кстати, штуку можно перевесить пониже, то есть он весь комбинируется. Если вам не хватает этой длины, без проблем можете вот эту полочку опустить вниз. И самые длинные платья, которые есть у вас в гардеробе, они здесь разместятся. Либо можно еще как-то настроить, что-то сделать. Будет вам счастье. И вот такой вот маленький санузел. Здесь нет, к сожалению, самого душа. Но, тем не менее, есть... Блин, кстати, очень правильное решение, что стиралка стоит на втором этаже, рядом с гардеробной. Да, да. То есть ты просто постирал, сразу сюда закинул и вообще не паришься. Решение очень хорошее. Ну и хорошо, что не надо в туалет на первый этаж идти, это продумано, потому что неудобно все-таки, когда ты спишь. Например. Часто, когда ты спишь, ты ходишь в туалет, скажи, пожалуйста. Просто когда я сплю, я сплю, и я не хожу в туалет. С утра, пожалуйста, вечером, пожалуйста, днем, может быть. Но вот. Нет, удобно в любом случае, что у тебя не надо подниматься, спускаться. Для многих, у кого два уровня квартиры, ну, я общалась с людьми, это проблема, когда он на первом этаже. Хотя бы Короче, я надо... вот скажу так Сделать. Безусловно, то, что он здесь есть, это классно Но вот у меня он сделан только на первом этаже Я не испытываю никаких проблем У товарища моего сделан только это... на втором этаже Ой, а но это хуже это хуже, но он тоже не испытывает никаких проблем. Поэтому здесь есть и на том, и на другом. Это вообще универсальное решение. Сколько стоит на сегодняшний день? 10 400. 52 квадратных метра. Это 200 тысяч за квадрат, господа. Квартира полностью укомплектована с ремонтом. Ее можно рассмотреть по сдачу. Можно рассмотреть ее под себя. Здесь реально недалеко. То есть, если вы захотите посмотреть, я сам вам покажу всю эту экскурсию. Как вообще, до докуда добираться. Расскажу вам все, потому что я сам здесь живу. Живу. Если хотите быть соседом, вот, господа, пожалуйста, 10 400. На сайте она у нас есть. Обращайтесь. При условии, mm. что тут уже все есть, не надо ничего добавлять, переделывать. Она реально в хорошем состоянии. То есть обои где-то переклеивать ничего не надо. Все хорошо заезжать. Хороший вариант за адекватные деньги, господа. Вам всем удачи, хорошего настроения. Присмотритесь, присмотритесь, говорю, хороший вариант. Пока.